Филя такой, Габен, ты когда-то в Microsoft работал, да? <связывая> ну что, Габен, отдыхаешь? Да. Слушай, а тут что подумалось мне внезапно? А ведь наша жизнь, она как круг. Вот. Из чего мы выходим, к тому мы и возвращаемся. Круг жизни, понимаешь? И вот земля круглая, она по кругу вертится. Фил, ты или поехал, или хочешь, чтобы я в Microsoft вернулся вместе со своим Стимом, Да. Хочешь в ПК индустрию подастся, да? Ну... Не? Что? Xbox никому не нужен после того, что Хуан показал, да? Ну, Габен, я просто ж подумал, понимаешь, вот мы вышли из чего-то, и мы в это можем вернуться. Да, какие твои условия? Ну, простые условия, элементарно. Хочу всей Microsoft руководить, буду сидеть за столом, взирать на всех своих хоком, вот так вот и сюда, и сюда. Слушай. Ты в своей Новой Зеландии на почве фанатизма пластилину колец не сильно-то поехала Саурон. О! Башню хочу! Как у Саурона. Да. Как в книге или как в фильме? Как в фильме. Красивая! Понял, буду делать. Ох.